Вы помните, какого цвета у меня глаза? Напишите скорее в комментариях, какого, какого, какого, ну, ну, внимание. Па, теперь они. О, да! У меня новые глаза, ребята! Идет, не идет, идет, не идет. Напишите в комменты. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим историю под названием «Мое тело использовали для опытов!» Представляете? Да! Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за 3 секунды, вам будет вести. Итак, считаем. 3, два один ноль все те кто поставил лайки удачи отправляется к вам но ну, а мы начинаем что там за тело и что там за опыты поехали я очнулась в гараже на старой кушетке в темноте я с трудом разглядела датчики прилепленные к телу из сумрака ко мне подошла мама она выглядела ну, бы безумно мама. мама протянула мне пару светящихся таблеток и я нехотя засунула их себе в рот папа сидел неподалеку и смотрел на монитор где отражались мои показатели он тихо сказал маме что утренний тест прошел успешно. О Боже, Я что обрадовалась там? и с надеждой спросила, можно ли мне погулять во дворе до следующей процедуры. Но родители злобно нахмурились. Ни в коем случае. В воздухе полно всякой заразы. С моим здоровьем из дома нельзя выходить. Что? Но не допустим, чтобы ты повторила судьбу сестры. Вдруг пробормотала мама. Что От за наркоманский я подскочила. Какая еще сестра? Я же единственный ребенок в семье. Я потребовала от родителей объяснений, Так-так, но те были слишком заняты своими расчетами. Кажется, это им важнее, чем я сама. В общем, посмотрите, у нашей героини какие-то здесь ставки, такие как у робота. Ее кормят электрическими таблетками, она в гараже, и эти опыты над ней проводят ее папа и мама. Что вообще сделали с ребенком, и какая у нее болезнь-то такая? Приборы окружали меня, сколько я себя помнила. Дело в том, что мои родители ученые, и с детства они считали меня уязвимой к любому вирусу. Но я не понимала, почему. Я же верно. обычно себя чувствовала, даже простуда никогда не болела. Но предки все равно постоянно обследовали меня в своей лаборатории в гараже. Они даже не пускали меня в школу, чтобы я не заразилась чем-нибудь. Мне чем? было ужасно обидно. Пока я сидела дома, вся жизнь проходила мимо. Я так мечтала вырваться наконец из этой клетки, тусоваться и гулять с друзьями, как все подростки. Но я верила своим родителям. Они же ученые. К реальности меня вернул голос мамы. Она сказала, что я могу идти в свою комнату. Ну, наконец-то. Я быстро выбежала из гаража прямо в холл дома. А, это все было наклеено. Все в доме было построено так, чтобы я не попадала на улицу. А моя комната и вовсе напоминала больничную палату. Все стерильно, а из мебели были только железная кровать, стол, стол и стол. Совсем Дом не похоже на комнату девочки-подростка. Родители даже не разрешали мне открывать окна и заколотили Чё пожарный выход на крышу в углу Может, потолка. Они буквально замуровали меня. Единственным развлечением было смотреть в окно. Сегодня ярко светило а солнце, интернет и мне дико хотелось обожрать. выйти во двор. Но тут я увидела на улице какую-то девушку. На вид она была моей ровесницей. Она резво выбежала из соседнего дома с мечом. Раньше я ее здесь не видела вдруг девушка заметила меня в окне и, и сказала, приветливо помахала чем страх я рискнула чуть приоткрыть окно только бы родители меня не спалили оказалось что ее зовут Джуди, и она приехала сюда к дяде на каникулы она предложила поиграть в баскетбол в ее дворе но я отказалась мне нельзя выходить из дома Джуди недоумевала это еще почему? Я пожаловалась ей, что мои предки никуда меня не выпускают. По их мнению, у меня слабое здоровье. Так, я понимаю, что Джуди станет ее ангелом-спасителем, если можно так сказать, когда <с> бывают такие ситуации, когда в твоей жизни появляется друг, который вытаскивает тебя из всякой ситуации. Вот он этот друг. Этот друг обычно смелее, быстрее и активнее. Но Джуди что? сказала, что это похоже на параною. И спросила, вот. говорят ли мне то же самое врачи? Я попыталась вспомнить, и вдруг поняла, что никогда не была в больнице. Всю жизнь мое здоровье проверяли только родители. Больные какие-то. сказала, что ее дядя как раз работает главврачом в клинике, и она может выбить для меня бесплатный осмотр. И тогда я смогу узнать наверняка, здоровая я или нет. Я согласилась, конечно, мне было не по себе от того, что я сомневаюсь в словах родителей. Но они ведь тоже могут ошибаться. Иначе почему я хорошо себя чувствую? Джуди настаивала отправиться в больницу прямо с утра, но я знала, что родители не отпустят меня в город. Единственный вариант — сбежать. Я не покидала. Ну, так дом, давайте уже, я жду это уже пять минут. Но я подумала о Джуди и решила, что это мой шанс на свободу. Беги. Поэтому на следующий день я собралась бежать. Дождавшись, пока родители уйдут в свою лабораторию в гараже, я выбралась через окно на улицу. Ура, свобода, Предливая свобода! Ужас, я стала осторожно спускаться Только по неровной не трубе. Пожалуйста. Я была уже почти у самой земли а тут зацепилась рукавом за гвоздь на стене. Сорвавшись, я упала прямо возле гаража. Черт! Вдруг родители услышали. Но все было тихо. Фу, Наскоро, я побежала к автобусной остановке. С каждым шагом мне казалось, что воздух становится грязнее, и я зажала нос руками. Ох, зачем я все Дед это задела? Я Но и вот, показалась Джуди. Она радостно замахала мне рукой. Джуди похвалила меня за смелость и сказала, что автобус ждет нас. Спустя пару минут мы уже ехали в больницу, даже не верится. Виды за окном были удивительными Такие наряды голубые, только Всё в детстве И как же здорово за пределами моей комнаты только Через полчаса мы были в клинике Какого И Джуди вампира. познакомила меня со своим дядей Мистер Браун сразу же устроил мне полный медицинский осмотр Так так, так, так, что так мы отличалось выясним? от тестов родителей У меня взяли всевозможные анализы И даже сделали рентген О, видите, дня, что, на портрете наконец, Дядя Джуди позвал меня в кабинет Живот скрутило от страха а если я сейчас узнаю, что родители правы и я Они больна, обманывали это тебя всю значит, жизнь. что я больше никогда не выйду из дома. Но доктор Браун сказал, что впервые видит настолько здорового человека. Офигеть. Неужели родители заблуждались? Они просто болели. Я забрала Психи. справки со стола и вышла в коридор, где меня ждала Джуди. Услышав о результатах, она пришла в восторг. Теперь я точно могу жить нормальной жизнью. Мы Но поехали обратно домой. От родителей на меня не покидало плохое предчувствие. Там уже капец. Чуде у остановки. Я поняла, что уже опаздываю. К ужину родители выйдут из лаборатории mm -hmm. и разозлятся, если не найдут меня. Со всех ног я побежала домой. Путь наверх оказался сложнее, но я все-таки вскарабкалась по трубе, как окну, открыла да окно. Да что уже тебя и спалили, что на тебя нет. В комнате стояли родители. У мамы пульсировала жилка на лбу, а отец просто молчал. Ой, нифига умные такие от ужаса перехватил ребенка, просто закрыли в квартире, проводили над ним опыт и свихнулись оба причем и лишили ее такой доброй половины жизни. Вы нормальные люди? Нет? Конечно, нет. Да не ледяным голосом отец спросил, где я была. Где запинаясь? Я рассказала родителям про клинику. Может, теперь я могу выйти из дома? Но мама злобно прошипела, что я совершенно не ценю их заботу. И раз я не доверяю Более. их ученой степени, то они больше О, не будут давать мне понеслось. столько свободы. Тут отец втащил меня в комнату так, что я больно упала на пол. Он сказал, что теперь я не буду выходить из комнаты. О, Боже. Прошу, нет! Но родители меня не слушали. Они заперли дверь и спустились вниз. В панике я колотила ее и кричала, но никто не отвечал. Беги в окно! Они что, с ума сошли? Оставалась одна надежда. Сбежать через окно. Давай. В спешке я стала собирать свои вещи, только бы родители не вернулись. Через 15 минут все было готово. Схватив рюкзак, я метнулась к окну и вдруг Беги. увидела внизу отца. В руках у него была дрель. Оказалось, что он собирается присмелить к окну Больные, придурочные роди родители. Я разревелась. Это же мои родители. Как они могут так со мной поступить? Совершенно разбитая я просидела в заперти до ночи. Я да вы челкнутые, баба везде, плачет, что вы недоступна. делаете? Что же делать? И тут я вдруг услышала, как предки ругаются в лаборатории прямо подо мной. Я различала лишь свое имя и что-то про финальный эксперимент. Что О -о -о. они со мной сделают? Слышно было очень плохо, но я должна была все узнать. Тут мой взгляд... Надо чем тяжело на стакан. я огреть. Точно. Дрожащими от волнения руками я прислонила стакан к полу. Получилось. Теперь я могла слышать каждое слово родителей. Отец зловеще шептал, что сегодня они доведут опыт до конца. Может, мы совершили ошибку, когда клонировали ее. Донеслось снизу. Что? Мои предки точно свихнулись. В этот момент позвонила Джуди, и я спешно рассказала ей все. Родители безумные, что-то хотят сделать со мной. Джуди перепугалась за меня и сразу предложила бежать. Да, только как мне выбраться, надо полицию звонить, надо меня. скорее звонить полиции. И тут я вспомнила о пожагах. У тебя же телефон в руке, ты можешь позвонить, и, конечно, эй, в детстве молоденька. я любила вылезать из него на крышу, но родители заколотили проход. Что если я попробую его взломать? Вдруг родители внизу. А полицию позвонить, притихли. я телефон в руке. Они меня услышали? Женщина! Я шепотом сказала Джуди, чтобы она ждала меня у остановки. Стараясь унять дрожь, я тихонько придвинула кровать в центр комнаты и залезла на нее. И она приглась изо всех сил, чтобы отодвинуть люк. Но на лестнице уже раздались шаги родителей. Черт! Я схватила стул и начала яростно долбить люк. И вот отчаянным ударом мне удалось Ой, блин, я так нервничаю. быстрее! Но родители ворвались в комнату, их Давай, лица беги. скривились от гнева. Господи, они сейчас прикончат меня! Мама достала из спины огромный шприц и бросилась О! ко мне. Все, я я ей удалось, но через секунду она ввела мне какую-то жидкость. Нет! Я очнулась в лаборатории на кушетке, но сейчас мои руки были скованы ремнями. Отец безумно улыбался, глядя на монитор. Нет, умоляю, отпустите. Больные. Но может быть, а как благие намерения, скажите. Я отчаянно пыталась вырваться. Это конец. Внезапно Скальпель. дверь распахнулась, и в комнату влетели полицейские. Ура! Они скрутили родителей и предъявили им обвинения, Жестокое обращение с детьми. Тут я увидела позади офицера взволнованную Джуди. Оказывается, когда я не пришла навстречу, она испугалась и вызвала полицию. Расплакавшись, я, я обняла подругу. Без нее Да, без нее хана бы тебе Нас настала. Нас всех отвезли в участок, чтобы взять показания. Так и что с А я все я не могла поверить, что родители так поступили со мной. В участке они рассказывали копам, что у них была дочь, которая скончалась от болезни. Родители не смогли смириться с ее потерей и стали работать в лаборатории, лишь бы изобрести способ вернуть ее. И в итоге они смогли клонировать дочь, и на свет появилась я, ее точная копия. Я оцепенела от шока, они хотят сказать, что я клон. Родители продолжили. Они хотели поделиться своим открытием с миром, но ждали моего совершеннолетия. Дело было в научных законах. Клон считался жизнеспособным, когда ему исполнялось 18. Поэтому они и проводили свои тесты, чтобы быть уверенными в моем здоровье к этому Нифига. моменту. Но полицейские не поверили моим родителям и отправили их на психиатрическое лечение. Я вышла из участка, не зная, что и думать. Я действительно клон? Или мои родители психи? И тут ко мне подошла Джуди. Она положила мне руку на плечо и сказала, что ей не важно, кто я. Главное, я ее подруга. А круто. после добавила, что мы все еще можем сбежать и объездить весь мир. О, да. От радости я прослезилась. Милая Джуди, она хочет путешествовать со мной, несмотря ни на что. Вспомнив родителей, я решила, что больше не хочу бояться всего на свете. Теперь я не чей-то эксперимент и сама ответственна за свою судьбу. В итоге мы собрали все сбережения и отправились на океан. Я чувствовала, будто моя жизнь началась заново. Да, я так и не разгадала тайну своего рождения, но я, наконец-то, свободна. Понравилось видео? Подпишись. Офигенное видео, я считаю. Теперь она обрела свободу. Но как она сможет теперь доверять людям, если ее собственные родители сделали какую-то фигню? Они, конечно, молодцы, что ее клонировали, но посторонний человек, ее подруга, обошлась с ней лучше гораздо, чем ее собственные родители. Бывает такое, бывает. Вот такое у нас сегодня было видео, ребят. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую.